Добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 14 июля, и мы продолжаем наш марафон на тему нашего флагманского проекта Токен Profit или обновленный бинар. И сегодня мы расскажем вам еще раз о всех нюансах, посвятим вас Некоторые новые факторы нашего обновленного бинара и расскажем о том, что воодушевило сегодня, и вдохновило многие чаты. Это о нашем обновлении, о стейкинге. Друзья, сейчас мы откроем материалы. И быстренько еще раз пройдемся по нашему маркетингу. Наш вебинар не новый. Три раза в неделю наши лидеры дают вам информацию о о том, какие здесь есть преимущества, какие есть фишки в нашем бинаре, вот. и, конечно же, мы и в этот раз будем вам обо всем этом рассказывать, и, знаете, я начать хочу с того, чтобы делать такой призыв, не бойтесь, вот те, кто еще не зашел в бинар, не бойтесь этого делать, Приходите, конечно же, не обязательно сразу заходить, скажем так, на активную позицию, у нас очень выгодные условия даже для того, чтобы начать, спасибо, начать с самого малого, то есть начать с открытия депозита, при этом наши депозиты можно открывать, начиная со 100 долларов, всего 100 долларов. Итак, у нас есть 4 стандартных тарифа, это тариф так и называется стандарт, он работает с ежедневными выплатами под 0,8%, работает на 220 выплат и начинается, как я сказала, от 100 долларов. Все, все наши э, депозиты идут накопительными, то есть начав с небольшой, с малой суммы, со 100 долларов. А что такое на сегодняшний день 100 долларов? 100 долларов это значит э, 16,6 э, райда всего, э, потому что у нас курс в кабинете, вы знаете, 6, а э, Точка входа сейчас очень а, удачная, очень выгодная, потому что курс на бирже где-то приблизительно а, всего 3,26. То есть потратив на самом деле где-то порядком 55 долларов, вы можете уже открыть а, свой первый депозит. При этом начисление вам будет идти как от 100 долларов. 100 долларов под 0,8%. Что такое депозит накопительный? То есть вы постепенно можете делать реинвест, то есть полученные проценты снова опять-таки использовать класс депозит. И на них уже тоже получать проценты, то есть так называемый сложный процент в связи с возможностью реинвеста. При этом что нужно сказать, что с каждым реинвестом срок депозита у вас обновляется и у вас снова появляется возможность получать 220 выплат. Итак, как только вы достигли суммы в своем депозите за 5000 долларов, вы улучшаете для себя возможности и переходите на новый тариф, который называется премиум, и он уже работает у вас под 0,9%. И у него будет 250 выплат. Дальше вы его можете разогнать. И а, увеличить а, до... А... Суммы в больше 20 тысяч долларов и тогда ваш депозит начнет работать под 0,95% и так далее вы можете разогнать его до работы под 1% от 40 тысяч долларов и с выплатами 310, то есть 310 выплат вы получите при тарифе максимум. Что такое реинвест? Да, сумму, конечно же, вы определяете для себя сами, ту сумму, на которую вам комфортно изначально зайти. Вот я просто вам объяснила, что такое 100 долларов и как, как вы можете приобрести, вы можете приобрести, вернее, на бирже необходимое количество РА, и это вам обойдется всего в 55 долларов. А, на, а в кабинете вы уже получать начисление будете, как я говорила, на 100 долларов. И так точно так же с любой суммой, сумму, которую вы определите для своего входа и с которой вы начнете работать и получать свою ежедневную доходность по депозитам, то есть вы сегодня открыли депозит, завтра вы уже начинаете получать эту доходность. Делаете реинвест и срок депозита у вас открывается по новой. Сейчас я хочу два слова рассказать вам о том, что такое реинвест, потому что очень много вопросов на самом деле по этой теме и вопросов, почему депозит на самом деле меняется при реинвесте. То есть, друзья, если вы открыли депозит, допустим, депозит стандарт, да, и вы на следующий день там сделали реинвест, то для того, чтобы его сделать, вам нужно выполнить всего одно единственное условие, ваш реинвест должен быть не менее 10% от суммы вашего депозита, но бывают такие моменты, когда, допустим, вы определенное количество времени, Получали начисление, а реинвеста не делали. Что происходит в таком случае и какую сумму вам необходимо, как ее определить для вашего реинвеста? Мы сделали для вас расчет, исходя из суммы депозитов в 1000 долларов. Сумма на самом деле может быть любая, цифрами можно здесь играть. 1000 долларов я взяла просто для удобства. Депозит стандарт 1000 долларов под 0,8% и 220 выплат. Что нам нужно сделать для того, чтобы, да, мы, мы знаем все, что когда мы получаем начисления, то в этих начислениях у нас есть и тело, и наш доход, то есть наши проценты что нужно сделать и как вычислить наше тело для этого сумму вашего депозита любую сумму которая у вас есть в данном случае мы берем тысячу долларов мы делим на количество выплат 220 если у вас будет другой тариф и другое количество выплат вы делаете то же самое 1000 разделить на 220 мы получаем 4,54 доллара в день, мы получаем выплату тела, остальная часть это у нас наша доход, наш доход, если у нас 0,8% от 1000 долларов, то это 80 долларов в день. 80 или 8? Миша, умножь быстренько, пожалуйста, мне. А то, чтобы я не сказала неправильно. Тысяча долларов на 0,8%. Скажи мне сумму, пожалуйста. 8 долларов. 8 долларов, вот, все правильно. Значит, у нас 8 долларов, из них 4,54, да, действительно, 4,54 доллара это у нас тело, и остальное у нас получается наш процент депозит, наш процент это доход. Дальше, допустим, у нас прошло 30 выплат, опять-таки, цифру в 30 выплат я беру условно. Это может быть 10 выплат, это может быть 20 выплат. Я взяла среднюю цифру 30 выплат, потому что ну, где-то приблизительно именно такое количество выплат э, получили на сегодня участники, те, кто заходил в самом начале. То есть за 30 выплат э, у нас вышло 136,35 доллара э, за 30 дней то есть за 30 дней мы получили 136 с лишним долларов, это тело наше. Для того, чтобы узнать, какой остаток у нас есть тело на сегодняшний день, нам надо просто от тысячи отнять эту сумму полученную 136.35, и мы получаем 863.65 долларов, это остаток по нашему телу, которое еще не выплачено. Тогда мы берем 10% от депозита первоначального и получаем 100 долларов. То есть нам надо для того, чтобы сделать реинвест, добавить 100 долларов. Ну, вернее, от 100 долларов. 10% это 100 долларов. Больше... Чем 100 добавлять можно, меньше система нас не пропустит. И вот эти 100 долларов мы добавляем к остатку, к остатку который у нас э, был. И у нас получается 963 доллара, 963,65 э, доллара. Я э, хочу вам э, просто показать. Почему, как бы, ну, очень многие задают вопрос, почему я сделал реинвест, а сумма депозита у меня, как бы, стала меньше. Ребят, ну, для того, чтобы на самом деле это не происходило, она стало меньше просто потому, что вы получили определенную часть тела. Для того, чтобы это не происходило... Ну, рекомендация только такая, делайте почаще эти, эти реинвесты, на самом деле компания как бы стимулирует и мотивирует вас на то, чтобы вы работали, производили вот эти вот реинвесты, и тогда ваше тело, на самом деле, сумма по телу будет восстанавливаться гораздо быстрее, и это будет как бы, ну, совершенно для вас незаметно. Вернемся к нашему маркетингу. Так, и о, о чем еще нужно сказать, это, конечно, о том, что... Все инвестиции по депозиту у нас создаются в райда, вы уже знаете, это токен наш, я думаю, что многие уже к нему привыкли, это тот актив, который будет помогать нам продвигать наши проекты, зарабатывать нам наши деньги, доходность, как на короткие периоды, то есть на каждый день, так и на долгосрок. Выплата Происходит долларом и эквиваленции, и а, затем мы доллары конвертируем в райда. Апгрейд, как я сказала, возможен на сумму 10% от начального депозита. И у нас есть автоматический переход на более высокий тариф при достижении соответствующей суммы. То есть депозиты все действуют и работают накопительно что делать это это все то что касается на самом деле тех кто хочет работать на а, пассиве но Наш бинар, наш проект, бинарный проект настолько интересен, что вот в нем сочетается сразу, скажем так, несколько проектов. И для того, чтобы зарабатывать больше, для тех людей, которые активны, амбициозны, те, кто, как я говорю, хотят строить карьеру, конечно же, нужно работать и самим бинаром, то есть строить структуры и получать бинарный бонус. Бинарный бонус мы получаем 10% процентов от суточного объема в меньшей ноге. Ребят, я не буду сейчас долго останавливаться, что такое бинар, как строятся структуры, и какая объяснять какая нога там меньше больше на самом деле прекрасный вебинар дали Виталий Сельвестров и Янина Ким 30 июня и я вам очень и очень рекомендую Пересмотреть. Я не know, очень хорошо рассказала и о линейных бонусах, и о бинарных бонусах, и о построениях, и о маркетинге. И, пожалуйста, участвуйте. Если вы не можете онлайн присутствовать на наших вебинарах, то пересматривайте их в записи. Также хочу попросить вас обязательно подписаться на наши все основные ресурсы, это на Инстаграм, на Твиттер и, конечно же, на наш официальный YouTube-канал. Но вернемся опять-таки к бинарному бонусу. Для, опять повторюсь, для амбициозных людей, для тех, кто хочет зарабатывать гораздо больше, чем просто пассив или просто депозит, у нас существуют шикарные возможности. Что для этого необходимо? Для этого необходимо обязательное наличие активного депозита, и кроме депозита второе условие – это Покупка лицензии. Лицензии у нас есть несколько, начиная от самой маленькой, которая стоит 50 долларов. И я на самом деле буду рекомендовать вот эту лицензию всем, даже тем людям, которые пока на пассиве. Объясню, почему. Ребят, дело в том, что стоимость ее небольшая, особенно учитывая курс в кабинете. Но, имея эту лицензию, вы уже как бы будете, не будете пропускать вот те объемы, которые формируются от вашего наставника, от вашего спонсора. Вы будете их видеть. И а, вполне возможно, что рано или поздно вы пригласите а, участника а, и, а, видя вот эти а, объемы, которые есть в спонсорской ноге, вы поймете, что достаточно поставить одного участника а, в вашу личную ногу, и вы уже начнете получать, зарабатывать бинарный бонус, 10% от меньшей ноги, которая как раз, скорее всего, и будет вашей личной ногой. Также у нас есть лицензия стоимостью 300 долларов, 1000 долларов и 3000 долларов. Все эти лицензии, у них есть определенный срок действия, 200 дней с момента покупки. При этом, секундочку. При этом кроме первой лицензии, все остальные помимо бинарного бонуса 10% от меньше ветки, нам дают еще и линейный бонус, линейные начисления. Лицензия номер 2 за 300 долларов нам даст возможность получать от нашей первой линии 5%. И это очень на самом деле приятно и очень здорово. Лицензия за 1000 долларов уже дает возможность получать, получать реферальные бонусы с, с первой и со второй линии, <coughs> прошу прощения, и то есть 5% с первой линии и 3% со второй линии. И лицензия за 3000 долларов дает нам возможность получать реферальный бонус с трех линий. Пять процентов, 3 процента и один процент. Сейчас я вернусь на предыдущий слайд. Минутку. И что есть у нас еще? У нас есть факторы, которые позволяют э, на самом деле э, мыслить опять-таки стратегически и дают нам э, возможность все время двигать и э, развивать э, свои депозиты. А сейчас, э, да, и на лицензии э, у нас э, самой маленькой, номер один, у нас «Фактор э, X3», и чем больше лицензия, тем больше у нас этот X-фактор. Сейчас я хочу еще рассказать вам именно о X-факторе, потому что, опять-таки, много было вопросов и немножечко есть недопонимание. Как у нас рассчитывается X-фактор? Опять же таки возьмем тот же депозит стандартный, 1000 долларов, под вот 0,8% и 220 выплат. Мы точно так же узнаем сумму выплаты тела в день. Это, как мы говорили, 4,54 доллара. За 30 дней у нас выплата составит 136, за 30 выплат, за 30 выплат, не 30 дней, а 30 выплат, у нас сумма составит 136-35 долларов. Также мы узнаем остаток по депозиту, отняв от основной суммы выплаченную. И затем мы можем вычислить а, x-фактор. А, а, то есть если у нас сумма а, 1000 долларов, то а, и, лицензия, и лицензия при этом у нас в 300 долларов, x-фактор у нас 3,5, то есть а, 1000 умноженное на Три с половиной, то есть три с половиной тысячи долларов. После того, как мы получили выплаты и определили, что мы должны для реинвеста добавить 100 долларов, мы вычисляем x-фактор вот по такой формуле. 100 умножаем на три с половиной и добавляем 3500 которые у нас были изначально. И тогда мы получаем увеличенный X-фактор 3850. Друзья, вы можете сделать скрин или записать себе, но если опять-таки будет что-то непонятно, задавайте, пожалуйста, вопросы в, наших, в нашем профильном чате, и я еще раз вам все разъясню потому что, ну, в принципе, как бы э, здесь только математика и э, цифры, которые говорят за, э, сами за себя, наш маркетинг, маркетинг замечательный, э, и... Э, я считаю, что это один из лучших маркетингов в интернете, потому что я изучала на самом деле бинарные маркетинги в других компаниях для того, чтобы разобраться точно. И на сегодняшний день лучше, чем этот маркетинг, я пока не нашла, не увидела. Итак, у нас... Один проект, но в этом проекте а, у нас а, существует несколько видов доходности. А, доход номер один это а, по депозиту. А, доход следующий это а, 10% от, а, меньше, от объема меньшей ноги, то есть бинарный бонус. Линейный бонус – это доход по реферальной системе. И сейчас еще Михаил вам расскажет о еще одном доходе, о нашем нашумевшем стейкинге. Так, я пробую открыть. Да, я открыла. Марина, спасибо. Спасибо. Да. Тебе слово, Ребят, я немного дополню Марину. В дополнение к выше... Еще раз здравствуйте. Расскажу про стейкинг, который вот буквально вчера добавился у нас в бинаре. Как, мы знаем, как вы знаете, что у нас появилась, У нас обновился дизайн, стал красивый дизайн. Добавилась закладка стейкинг. Немножко отходя от темы, хочу еще сразу сказать, вот многие не находят, спрашивают в закладке финансы, теперь конвертация у нас перешла в закладке финансы. Заходим в закладку финансы, там есть вот вывод, и есть конвертация. Выбираем и ежедневные начисления или партнерские, или бинарные там конвертируем. И теперь про стейкинг. У каждого партнера в кабинете есть возможность создать стейкинг. Начисления по стейкингу осуществляются следующим образом. Если... У нас стейкинг до 4 месяцев работает, это начисление 0,3% в день. Если стейкинг работает от 4 до 8 месяцев, 0,4% в день начисления. И если от 8 месяцев и больше, 0,5% в день. При этом значит, т, лимит, лимит нашего стейка в 5 раз больше депозита, который у нас есть в бинаре. То есть, если, например, у нас есть обычный пакет, например, за 200 долларов и пакет промо за 1000 долларов, то есть совокупный депозит 1200, умножаем на 5 и получаем 6000 долларов лимит нашего стека. Тело и проценты доступны к снятию в любой момент. Но если проц... проценты ну, можно, нужно снимать каждый день, но если мы, например, снимаем тело, то э, срок... Э, Срок действия стэка обнуляется. То есть, предположим, 4 месяца у нас лежало и 2 недели, и мы каждый день снимали проценты. И на четвертую месяц и вторую неделю э, сняли тело. У нас получается обнуление пошло, и в следующий раз, когда мы поставим стэк, уже ну, начнем отчет от 4 месяцев. Открыть депозит по стейкингу возможно раз в неделю. Сегодня у нас среда. Вот, скажем, если, например, сегодня, ну, сегодня этот день – это среда. То есть, например, сегодня вот 19.30 открыли, у нас, получается, в следующий раз вы можете ровно через неделю в 19.30 э, стейкинг ну, добавить, положить туда еще больше. Скажем, в следующую среду не получилось, вы можете это сделать в любой другой следующий день. То есть, главное, чтобы прошла эта неделя. И, по, ну, к примеру, в среду не получилось, хотите в четверг положить больше, потому что идут начисления там, не знаю, с профитбота, с Матриц. Хотите саккумулировать и поставить больше. Такой момент. Лимит стека, я сказал уже, он больше 5 раз, чем ваш депозит. То есть, если есть промо, есть обычный депозит, мы их плюсуем, умножаем на 5 и узнаем лимит стека. И минимальная сумма стекинга один райда. Это то, что касается пассива. Это вот, например, открыли там такой депозит, обычный на 200 долларов, по промо 1000 долларов, поставили в стейкинг. Это чисто на пассиве работаем. При активной позиции, то есть у нас есть дополнительный заработок, бинарный. Марин, можно следующий слайд, пожалуйста, включи, пожалуйста. Да. Угу. Вот. Также у нас есть бинарный бонус по стейкингу, это для активных партнеров, у кого куплено, значит, если для того, чтобы работать и в стейкинге, надо, чтобы был депозит, лицензия не обязательно. Для того, чтобы получать бинарный бонус по стейкингу, полная аналогия, как с обычным бинарным бонусом, надо иметь депозит и минимальную лицензию, хотя бы за 50 долларов, ну и соответственно, чтобы были партнеры слева, партнеры справа. Бинарный бонус от начислений партнеров по стейкингу составляет 15% от объема меньшей ветки. И хочу в этом моменте тоже ваше внимание обратить бинарный бонус от начислений партнеров. Не от объемов, а от начислений партнеров. То есть многие сегодня спрашивали, партнеры делают а я не вижу объема. Вы будете видеть не объем, вы будете видеть э, э, от их начислений будет идти объем. То есть пройдут сутки, и вот когда сработает у нас обычный бинарный бонус, и через сутки вы точно так же увидите начисление бинарного бонуса по стейкингу. 15%, то есть обычный бинарный бонус у нас 10%, бинарный бонус по стейкингу 15%. От начислений. Бинарный, бинарный бонус, отменьшенный гида. Бинарный бонус по стейкингу суммируется с бинарным бонусом по депозитам при срабатывании из X-фактора. Марина об этом говорила, еще раз упомяну, значит, что входит в начисление X-фактора. Это обычные начисления по депозиту, партнерские начисления линейные, бинарный бонус и бинарный бонус по стейкингу. То есть все вот эти вот начисления у нас входят в общий X-фактор. И, соответственно, его уменьшают, поэтому надо следить, поэтому по возможности сразу продумывайте, если есть такая возможность, покупайте лицензию хотя бы за 300 долларов, потому что ну, 50, если лучше лучше если вы лучше предусмотреть заранее, скажем так, и купить чуть-чуть дороже, но зато не упустить объемы. И также по бинарному бонусу стейкинга есть суточное ограничение по стейкингу согласно рангу, то есть у нас есть бинарный бонус обычный, там есть ограничения по рангу. В данном случае это бинарный бонус по стейкингу, который имеет суточные ограничение по рангу. Они в два раза меньше обычных условий для ранга обычного бинарного бонуса. То есть для ранга партнера это 500 долларов суточное, для ранга джейд 750 долларов, аметис 1000 долларов, топас 1250 долларов, сапфир 1500 долларов, ну и соответственно, Дальше по списку это можно посмотреть. В принципе, в принципе у вас в кабинете, будете, в кабинете у нас есть закладка бинарная сеть. Там мы видим объемы бинарной сети ну, по депозитам. И также есть закладочка, обратите внимание, стейкинг. Нажимаем туда стейкинг и там мы будем видеть объемы от начисления наших партнеров по стейкингу. Марин, у меня в принципе все. Давай, может, на вопросы поотвечаем, потому что информации да, много. Да, друзья, я думаю, что э, как бы для э, многих э, эта тема уже достаточно известная, за исключением э, стейкинга, и э, мы не будем как бы долго разговаривать и рассказывать. Лучше э, ответим на большее количество вопросов, которые у вас, наверняка, уже есть и накопились. Поэтому мы попросим Елену открыть чат, по ходу мы будем, может быть, дополнять то, что не сказали, и будем отвечать на вопросы. Спасибо, все четко и понятно. Спасибо. Так, друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы, пока, пока вы э, готовитесь. Давайте э, я попробую ответить на э, те вопросы, которые э, задавали мне э, лично. Так, было обещано каждый понедельник показывать, как происходит сжигание раз за покупку лицензии, где это можно наблюдать. Я даже не знаю, как к вам обратиться. Ну, как только будет сжигание, нам объявят, и мы все это, я думаю, что увидим и узнаем. Лицензия для стейкинга от бинарного бонуса нужна, спрашивает Николай. Да, смотрите, если вы хотите по стейкингу получать бинарный бонус вам необходимо приобрести одну из э, лицензий э, которые э, о которых я рассказывала которые есть у нас в бинаре если вы не э, хотите не будете не собираетесь получать бинарного бонуса то лицензия вам не нужна. Для того, чтобы поставить э, свои средства в депозит, вам э, достаточно, э, средств в стейкинг, вам достаточно иметь депозита, то есть открытый депозит, и, э, и вы можете уже ставить стейкинг э, в э, сумме в пять раз больше, чем ваш депозит. Ну и также для получения бинарного бонуса по стейкингу, соответственно, эта же лицензия равноценно ну, тоже нужна. Так, ребята, вы готовьте вопросы. Я сейчас а, попробую поотвечать на те вопросы, которые у меня... Угу, все, есть вопросы. Николай спрашивает, если снимать через неделю со стейкинга, Процент не теряется? Нет, не теряется. Если Самое срок... главное не снимать, не трогать тело депозита. Проценты каждый день Проценты можно снимать, вы... переводить. Да, вы можете снимать и, и переводить. Дальше их опять же использовать на стейкинг, либо выводить, продавать. То есть на ваше усмотрение. Если, Марина спрашивает, есть ли срок по стейкингу или работа стейкинга в бинаре аналогично стейкингу в 10.90, но у нас обозначены а, сроки по стейкингу а, 4 месяца, 8 месяцев и а, после 8, а, там, а, ну, скажем, от 12 до бесконечности, если вы это имели в виду, правильно? Мне 365 дней, как 1090, да. Ну, вот мы уже отвечали, Валерий, Валерий спрашивает, тело в стейкинге можно снимать? Тело в стейкинге можно снимать в любое время. Но если вы снимаете тело, просто у вас обнуля, обнуляется срок работы стека. Ну то есть если вы там хотите, хотели больше 4 месяцев, да, накапливать и то есть у вас уже после четырех месяцев увеличенный пошел процент по стейкингу, а вы снимаете тело, а потом опять ставите, у вас все обнуляется и начинается, как будто вот только вы поставили на стейкинг. Да, ребят, вы должны стейкинг. понимать, что а, у нас а, такой стейкинг, он а, последовательный, он такой накопительный, скажем, идет. А, вы изначально ставите а, под 0,3% на 4 месяца и а, как только у вас произошло вот это вот удержание 4 месяца, потому что компания как бы а, сделала вот эти вот расчеты по а, месяцам а, с... А, тем, чтобы вы удерживали свои средства на стейкинге. Минутку, Лен, сейчас верну. Вячеслав, Вячеслав Киев спрашивает, что нужно, чтобы получать бонус по стейкингу? Лицензия есть, сегодня человек поставил, поставил сумму на стейк, но в кабинете не отразилось. Вячеслав, может, невнимательно чуть слушали. Вот отвечал, можно сказать, на ваш вопрос. Вы будете, то есть объемы идут не от того, что партнеры кладут в стейкинг, а от того, что они будут получать. То есть подождитесь, вот пускай пройдут сутки, они уже получат первые начисления по своему стейкингу, и тогда у вас уже в сети должно, ну, там, левый ну, или ниже. Да, это отобразится, отобразится в системе у вас. Батар Батуев спрашивает минимальный реинвест сколько будет Баторс реинвест по депозиту от 10 процентов а в стейкинг стейк вы можете класть от одного РА Спасибо Михаил и Марина все понятно Ребята Спасибо, еще да, как рекомендация это... небольшая Зайдите хотя бы, вот ну, кто-то говорит, у меня малора откройте минимальный, мини, минимальный стек один райда. Откройте хотя бы на один райда, чтобы у вас уже пошли вот эти три меся четыре месяца первых, ну, наверное, вы поняли, чтобы больше срока вы застыли. Пускай работает, хотя бы один райда поставьте, пускай стек уже работает. А там по возможности будете добавлять. А, батор спрашивает, что делать, если не активен стейкинг вы, вы не можете поставить, я так понимаю. Ну, Марина, ну, обратите... вроде, вроде на айфонах и на маках была такая проблема, надо либо попробовать с другого устройства, не Apple, но если нет такого устройства, напишите в техническую поддержку, я думаю, что может что-то они подскажут. Но утром была такая проблема, да, что с яблочных устройств не могли, почему-то стек не, не запускался. Так, Александр спрашивает, а почему раз в неделю? Ну, Александр, это маркетинг. Еще раз попробую повторить. Смотрите, вы, допустим, поставили в стейкинг, неважно когда, ну, допустим, вы поставили в стейкинг, там сегодня или завтра. Вот завтра, четверг. В четверг в 12 часов дня вы поставили свои средства в стейкинг. То есть вы должны просто понять, что ваш день лично для вас – это четверг и 12 часов дня. По прошествии недели, как только наступает следующий четверг, 12 часов дня, дальше в любой из дней недели вы можете поставить новый стейкинг. При этом, если вы его поставили, скажем, во вторник или воскресенье ваш день все равно остается четверг 12 часов дня. То есть ваш день лично для вас. Ну, как бы для себя это где-то запомните или запишите, и на самом деле это будет несложно. Миш, Елена спрашивает, а если добавлять сроки будут от того, как поставила один РА? Я, я немножко не понимаю вопроса. Ну, наверное, Но Елена почему? имеет в виду, что, вот например, она вот сегодня поставит один РА и через неделю поставит еще 10 РА. Отсчет вот этих четырех месяцев будет идти от даты открытия СТ, же, правильно? Да. Ребят, еще раз хочу обратить ваше внимание на X-фактор. Для тех, кто работает активно, сейчас у нас в X-фактор включен еще и стейкинг. То есть в X-фактор в совокупности включены начисления по депозиту, начисления по бинарному, начисления по бинарному бонусу, по линейному или реферальному и начисления по стейкингу, вот для этого нужно как бы контролировать свой X-фактор и просто вовремя реинвестировать и пополнять свой депозит. Для тех, кто работает на пассиве, как бы, ну, для них X-фактора нет, он никак не влияет. Вот Олег спрашивает, Олег Ажигин спрашивает, открыть депозит по промо под 1%. Могу, могу я начисление ну, с этого пакета поставить в стейкинг, или надо открыть новый депозит? Можете? Можете, конечно, можете. Так, еще у меня был, ребят, вопрос такой. А будут ли начисляться? сниматься, вернее, не начисляться, а сниматься проценты за э, снятие со стейкинга. Нет, э, бинар у нас это, хороший, и здесь проценты не снимаются. Ну и вообще, конечно, рекомендуем вам разобраться, потому что это шикарный инструмент э, для получения доходности, причем и доходности на каждый день и может быть, такой вот долгосрочный, там, где вы сможете сделать капитализацию и своим рай, вы видите, что у нас в бинаре происходит постоянно обновление, причем все эти обновления исключительно в лучшую сторону, нам создают все лучшие и лучшие условия, и вот в одном, в одном таком проекте сразу как бы комбинация таких возможностей, и, и, и, и доход пассивный, и активный, и стейкинг, пожалуйста, используйте все. Ребята, также стейкинг можно использовать, смотрите, тело у нас остается, начисления ежедневные, можно ячейки покупать в гильдиях, то есть тоже вот ну, прекрасная такая машина для покупки ячеек. Да, автомат, ферма по добыче. Да, и еще немаловажный вопрос, вот задавали очень часто, работает ли стейкинг только по будням или же каждый день? Так вот, ребят, стейкинг работает каждый день. Каждый день вам будут идти начисления. Елена спрашивает: значит, если я добавлю ра любую сумму, э, сохраняется время от первого стейка только не снимать? Да, Елена, вы э, как бы открываете депозит, ой, депозит открываете стейкинг и э, ну, как бы потом вы добавляете, открываете следующий э, стейкинг, снимать вы можете проценты и их тоже использовать дальше для стейкинга. Тело, конечно, лучше не снимать, э, если вы хотите перейти на э, следующий э, тариф э, и уже получать не под 0,3, а под 0,4% потому что как только вы снимете тело, у вас, в принципе, как бы все обнуляется. Да, Марина, вот я тоже, да, И мне кажется, Елена имела в виду, что тело нельзя снимать вообще никакое. Она имела в виду, что один райд она поставила, ну, как, как бы часть тела трогать, часть... вообще тело трогать вообще нельзя, если вы хотите повышенный бонус получать, только проценты. Но если вам необходимо это тело снять, вы это можете сделать в любой момент. Ну, ли какие, да. какие условия есть. То есть, если есть у вас в этом необходимость... Марин, то да, это вы нормальная ситуация, это например, курс с райда на бирже вырос. Ну, к примеру, 4, 5, 6 mm -hmm. сняли, пошли, продали, немножко откупили назад, обратно поставили в стейкинг. То есть, это поэтому многие интересуются, и это вполне адекватный вопрос. Да, тело можно. То есть, пожалуйста, пользуйтесь всеми возможностями. Ну что, Марина, у тебя есть что добавить? Ну, Вопрос, я только хочу добавить о том, чтобы еще раз хочу сказать о том, какие у нас э, шикарные э, преимущества э, работы в бинарном проекте. У нас здесь есть ежедневные выводы, у нас э, есть постоянные обновления, э, и все они только в плюс э, идут для участников бинара. У нас есть здесь промо, совсем недавно вот закончился шикарный промо, при котором мы могли открыть депозит под 1%, начиная от 100 долларов. У нас здесь есть автоматический переход на более высокий тариф. Есть факторы, вот эти вот X-факторы, которые стимулируют рост, объема ваших структур. У нас есть здесь начисление бинарного бонуса и опять таки тоже улучшили нам условия, если раньше нам необходимо было поставить двух человек, одного влево, одного вправо и у них Должны были быть открыты депозиты от 500 долларов, сейчас у нас это убрали и опять-таки облегчили, облегчили этот на, на, ну, вариант для работы в бинаре. И вот теперь новая, новая такая плюшка, это наш стейкинг. Ребята, изучайте, пожалуйста, изучайте, заходите. И, и а, хочу, наверное, а, закончить тем, а, с чего начинала, не бойтесь, будьте смелыми, будьте вот такими предпринимателями своей а, жизни. Еще есть вопрос у нас. Елена спрашивает, сохраняется, сохраняется время до от первого стейка, если я часть сниму, но не все, да, сохраняется? Да, у вас это время сохраняется. Так, Николай спрашивает, а тело, если снимать досрочно, проценты начисляются за прошедший срок? Николай, вы проценты будете получать каждый день. То есть у вас идет каждый день начисление, и вы можете их... Либо самостоятельно переводить на баланс, либо если вы этого не сделали, у вас автоматически будет перевод на ваш баланс. А, Гульжа, Гульжа Хан спрашивает, чтобы поставить стейкинг, обязательно нужно… Лена, я, я не успела прочитать вы… По-моему, был вопрос, обязательно ли нужен депозит для того, чтобы открыть стейкинг. Да, для того, чтобы поставить свои средства в стейкинг, у вас изначально должен быть депозит. И тогда вы сможете поставить пять раз больше, чем ваш депозит. Ну так, что, Марина, друзья, ну что, есть еще вопросы? нету, значит, все все поняли. Смотрите, ребят, даже если что-то вы не задали или забыли, обязательно как бы общайтесь в нашем профильном чате, задавайте там вопросы любые, вы всегда получите ответ. Вот, ну и ждем вас на следующих вебинарах. Приходите. Открывайте стейки сегодня. А сегодня все, все на стейк. Вперед смело. Всем, всем пока, хорошего вечера. Да, спасибо, спасибо. Всего доброго, хорошего вечера.